А по поводу того, что ты всего достиг, когда мы делали исследование по гендеру, по женщинам в бизнесе, мне сказали, все женщины в правлениях, которые я раз, в бордах раз, разговаривала, они все... Я говорю, есть ли у нас стеклянный потолок? у вот женщины доросла, а дальше мир мужиков, и она не может дальше продвинуться. Они говорят, нету, не существует, все до одной мне это сказали. Есть клейкий пол. Вот ты приклеил достиг своего статуса, вот же там муж, собака, рыбки, дети. Все, дальше тебе достаточно. Она говорит, я сколько зову своих подруг. Ко мне, говорит, я одна, и вот 17 мужиков еще в моем управлении. Клейки пол не хотят, говорят, нам достаточно, я ему не готова семью приносить жертву, нет потолков.